А последним часом все частей и частей на нашу электронную почту начали приходить известки, что некоторые граждан взмешают подписаться в подписных листах об получении кандидатом президента Александра Егоровича Лукашенко. Так само есть некоторые поведомления и сигналы про то, что некоторых граждан включили в склад инициативной группы по улучшению кандидатом президента Александра Егоровича Лукашенко на супер их воли. Поэтому в связку с этим мы возвращаемся до вас. Когда вы стали светком таких незаконных денег, и когда вы стали охвярой таких незаконных денег. поведомляйте нам про это. Надо нагадать, что по поводу выборчивого законодательства одним из основных принципов выборов в Беларуси является доброхотный характер выборов. Это означает, что каждый гражданин сам вызначается принимать ему дел голосования в тени, покидать свою подписи в получении того же особой якости кандидата в президенты в так само э, инициативная группа формуется, выключенная на принципах доброохотности. Это означает, что каждый гражданин сам выращает, выходит ему в инициативную группу, а не выходит. Треба нагадать, что порушение действующего выборчего законодательства тягнет за собой как административную, так и криминальную отказность. Поэтому мы э, закликаем вас поведомлять про эти факты, звертаться в органы прокуратуры и другие государственные органы, какие дали належную оценку таким деньгам службовых особов, теинших особов, которые нарушают действующее законодательство.